Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о том, как американское государство планирует помочь людям в условиях коронавируса и что на это сказал президент Трамп. Но ну, а вы досмотрите этот ролик до конца и узнаете, как Трамп потроллил Конгресс в своем последнем твите. Ну, во-первых, Конгресс объявил, что они подписали документ, по которому все граждане США, у которых доход не превышает 75 тысяч долларов в год, получат по 600 долларов. Вы знаете, что они уже это делали в начале коронавируса, ну не в начале, там, наверное, в апреле, я не помню точно когда. И тогда они платили 1200 долларов на взрослого человека и 500 долларов на ребенка. Единовременная выплата разовая тогда была такой. Теперь они предлагают заплатить всем членам семьи по 600 долларов. На что, конечно, американцы стали очень сильно возмущаться и в Фейсбуке, я читала посты, и вообще все мои сотрудники, которые на сегодня перед Рождеством остались без дохода, а это я вам напомню, для ресторанов самое прибыльное время, то есть это максимальное количество денег, которое ты в ресторане можешь заработать, это вот как раз вот эти рождественские новогодние праздники и после них, потому что люди используют свои гиф-карты, которые им подарят на праздники и опять же хорошо оставляют чаевые и вот Конгресс подписал БИЛ, в котором он сказал что да мы будем доплачивать из федерального бюджета 300 долларов в неделю людям потерявших работу по безработице и 600 долларов мы выплатим единовременно всем членам семьи Вообще споры насчет этого COVID relief bill, а если по-русски сказать, такого единовременного векселя, идут начиная с лета. Сначала вроде как Дональд Трамп сказал, что до выборов он не будет подписывать этот документ. Потом его отослали в Конгресс, и поскольку уже на носу совсем были президентские выборы, его там не подписали, его рассматривали. И вот наконец-то два дня назад его подписали с вот этими шестистами долларами. Чтобы объяснить вам, что такое по американским меркам 600 долларов, это 15 дней аренды трехкомнатной квартиры. Или скромное питание на семью в месяц. Короче, вы понимаете, что эта сумма абсолютно недостаточная. Ну так вот, и вчера Дональд Трамп обратился к нации с выступлением и сказал, что он считает, подписанный Билл позором, а я хочу перевести частично его речь, и выделить те моменты, которые мне показались наиболее интересными. Ну, во-первых, он сказал, что этот документ был на пяти тысячах страниц. И, конечно, если он на пяти тысячах страниц, правильно сказал Дональд Трамп, что он, ни один конгрессмен его не читал, потому что он слишком длинный и слишком а, сложный для прочтения. Из, из более чем 900 миллиардов, которые выделяет американское государство, наиболее... Большие суммы идут на поддержку других государств, начиная от Камбоджи и заканчивая Гватемалой. Что интересно, он не применил сказать про Египет, на который они выделяют полтора миллиарда долларов, и сказал, что в том числе эти деньги пойдут и на развитие армии Египта, а скорее всего Египет будет закупать вооружение у России. Ну а дальше идут мои самые любимые, самые смешные пункты, я их вам даже зачитаю. Ну не будем говорить о том, сколько денег они выделяют на Национальные галереи искусства или как Кеннеди Центр. Поговорим о том, что они выделяют 7 миллионов долларов на рифовых рыбок. Я вам честно говорю, на рифовых рыбок, то есть на менеджмент на рифовых рыбок. 2,5 миллиона долларов они выделяют на пересчет определенного вида рыб в Мексиканском заливе. Я не знаю, может, у меня здесь неправильно записана сумма, но, по-моему, это 2 миллиона долларов они выделяют на исследование влияния вырубки деревьев на окружающую среду. О, еще один такой прекрасный пункт, который мне понравился. 66 миллионов на различные строительные работы для ФБР. Ну вот, чем вот такой вот документ подписал Американский конгресс, который, я так понимаю, пролоббировал всевозможных э, защитников природы, оказал всевозможную поддержку различным государствам от Латинской Америки до Азии. Но о самых главных и самых приоритетных, я так понимаю, людей, которым надо было помочь, американский конгресс почему-то забыл. Мне очень понравилось, что Дональд Трамп конкретно сказал про американские рестораны, потому что эта тема наболевшая. И хотя я работаю в громадной корпорации, в которой куча заведений, и если в нашем, допустим, штате сейчас все рестораны закрыты, я знаю, что там во Флориде все их рестораны открыты. То есть это громадная корпорация, у которой 800 тысяч ресторанов по всему миру. И они, конечно, так сильно не пострадают. Но я себя ставлю на место владельцев частных ресторанов, небольших, у которых и доходы не такие большие, и, и абсолютно нет возможности перекинуть деньги из одной точки в другую, как-то поддержать свой бизнес. Поэтому я, как представитель ресторанного бизнеса, очень благодарна, что он упомянул конкретно этих людей. И сказал, что им, безусловно, надо помочь, как и всему малому бизнесу. Потому что лично для меня самое страшное, что малый бизнес э, стирается с лица земли. Делается это намеренно или делается это под влиянием обстоятельств, я не знаю. Но то, что они разоряются ежедневно и то, что больше половины из них не откроются после локдауна, это, безусловно, это уже понятно. Ну и последнее, что нас всех очень сильно интересует, это конец его речи, в которой он сказал, что он отправляет этот документ на доработку и ждет, когда Конгресс вернет его на подпись в Белый дом новую администрацию. И последняя фраза, которую он добавил, и возможно руководителем этой администрации буду я. То есть он четко сказал, что э, не все потеряно, и возможно я еще останусь президентом на 4 года в Соединенных Штатах Америки. И тут у нас сразу завопили какой-то популизм. Но вообще я вам хочу сказать, ребята, что его сторонники ярые такие, очень-очень активные, что его ненавистники это какие-то фанатики, это люди, которым вообще... вот. Вы знаете, вот когда, что бы ты ни сделал, все плохо, они не видят ничего, они ничего не разбирают, ну вот, одни кричат, все, что он делает, это хорошо, а другие кричат, все, что он делает, это все плохо, что бы он ни сделал, не знаю, завтра пойдет, там пожертвует миллион долларов на лечение больного ребенка, тоже будет плохо, это наплевать абсолютно, конечно, это популизм. Конечно, это популизм. Но это такой популизм в сторону народа, понимаете? Как-то получить 2000 долларов, нежели 600 долларов, ну, я не знаю, как вам, мне кажется, намного лучше. Ну, а про помощь мелкому-малому бизнесу я вообще молчу. Это такая очень необходимая мера. И вот теперь возник такой насущный вопрос о том, что вот эту помощь, на 900 миллиардов уже подписал Конгресс, то есть Трампу стоит просто в ней расписаться, и мы все да в течение двух-трех дней получим эти деньги, либо Трамп ее не подписывает, что он сказал, он не будет это подписывать, потому что это позор. И он отправляет обратно это в Конгресс и ждет, когда из Конгресса этот документ вернется на подписание обратно в Белый дом. Но это займет время. Вот возникает такой насущный вопрос у американцев, которые говорят, блин, ну а сколько же мы будем ждать? Нам сегодня аренд нечем платить, нам сегодня кушать нечего, нам сегодня не на что купить подарки своим детям. Либо мы лучше подождем две недели, но получим там 4, возможно, возможно, если Конгресс утвердит эту сумму, получим 4, ой, 2000 долларов на человека. И мне это напоминает такую хорошую российскую пословицу, лучше синица в руках, чем джурабль в небе. Но на самом деле большинство людей в Америке как раз не голодает, и я думаю, что там 2-3 недели подождать до получения большой суммы у них время есть. А тех, кого ситуация обстоит действительно очень плачевно, ну, ребята, у них есть фудстемпы, у них есть отложенный рент. И вы знаете, что теперь продлили этот, этот срок, теперь, по-моему, до марта месяца тебя никто не имеет права выселить из жилья, если ты его не оплачиваешь. Поэтому в данном случае, я думаю, что все как раз с большим удовольствием будут ждать, и надеяться поймать журавля, который летает в небе. Но вы как считаете, стоит ли американцам надеяться на эти 2000? Или лучше возрадоваться сумме в 600 долларов, которую уже подписали и дают? Ну и последнее я вам обещала рассказать, как Трамп потроллил Конгресс. Конгресс на своем твиттере он написал, «Я очень не хотел бы, чтобы мы нашли жизнь на другой планете, потому что судя по нашему там конгрессу или судя по всему я понимаю что вместо того чтобы развивать свою страну и помогать своим гражданам мы будем отправлять деньги инопланетянам. Вот такой вот троллинг Все ребята пока пока обязательно подписывайтесь на канал обязательно не забывайте обязательно пишите свое мнение в комментариях мне очень интересно я читаю все комментарии и увидимся в новом видео.